С вами был ютубер Дакстер, это клевый куплет. Вам спасибо за просмотр, вы даете мне фидбэк. Не забудьте подписаться и поставь свой царский лайк. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем бай-бай.